Всем привет, приветствую вас на своем канале. В этом видео я покажу, как сделать логотип на кружке отдельным телом. Для этого я проведу некоторые изменения в дереве построения. Для начала я удалю операцию пересечения. И отредактирую бабушка вытянуть 2. Сниму галочку «Объединить результаты». Теперь в дерево построения у меня три тела. Это подстаканник, стакан и вот этот логотип. Ну и четвертая поверхность. Это та поверхность, с помощью которой я отредактирую этот логотип. Теперь снова выбираю команду «Пересечение». Выбираю поверхность и выбираю логотип. Щелкаю кнопку пересечь. И выбираю ненужную мне область, которую следует удалить. Ставлю параметр удалить поверхности, щелкаю окей. Теперь в дереве построения всего Три тела подстаканник, сам стакан и отдельный логотип. Применю красный цвет к логотипу. И для того, чтобы спозиционировать его правильно при сборке изделий, для того, чтобы он креп подержался, добавлю на этот логотип две бабушки. А в стакане, соответственно, сделаю два выреза. Скрою пока ненужные тела. Буду сейчас работать только вот с этим логотипом. Для этого на плоскости справа нарисую новый эскиз. Нарисую окружность диаметром, скажем, 4 миллиметра. Здесь поставлю от линии симметрии, ну скажем, 12 мм. и от исходной точки, ну скажем, 55 мм. Отзеркалю данную окружность относительно той линии. И здесь немного подредактирую, ну, например, 56, пусть будет миллиметров. Теперь нам необходимо с помощью вытянутой бабушки добавить сюда Два таких вот импровизированных штриха. Выбираю до поверхности. Выбираю поверхность. Здесь объединить результаты. И выбираю смещение на скажем, 38 миллиметров, Только в другую сторону. Чтобы у нас две вовозчики были вот такие вот очень маленькие. Теперь у нас по-прежнему три тела. Это стаканник, сам стакан и отдельный логотип. Логотип имеет такие вот бабушечки. Теперь нам необходимо сделать два выреза под эти бабушки в стакане. Можно, в принципе, сделать это с помощью того же эскиза, также нарисовать еще раз эскиз, но, мне кажется, есть способ более технологичный. Для этого я Скопирую вот это вот тело с помощью команды переместить-копировать. Здесь щелкаем копировать, количество один ничего не перемещаем, тело у нас будет находиться в том же положении. Теперь у нас получается один подстаканник и два логотипа. Один мы скроем, наш первый исходный, и у нас остается вот еще один логотип, с помощью которого мы сделаем два выреза вот в этом стакане. Для этого я иду вставка элементы комбинировать тела, выбираю тип операцию удаления, основное тело стакан, и то, что мы будем удалять, это логотип. Предварительный просмотр нам показывает, что у нас получилось два отверстия, челкаем ОК. Теперь обратно отображаем, Скрытые элементы. И у нас получается три тела. Это логотип, стакан и подстакан. Если нужно, то мы можем эти тела разнести здесь в детали. Как это делается в сборке. Операция вид с разнесенными частями. Для этого мы идем вставка элементы. Переместить, копировать. Снимаем галку копировать. Выбираем то, что нам нужно перенести и просто тащим так опять идем переместить копировать выбираем и переносим ну, вот такая вот у нас а, получилась кружка. По-моему, очень технологичная. В следующем уроке я а, покажу, как сделать а, чертеж и сборку из а, этой многотельной детали. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!